компания Супротек разработала продукт – комплексный очиститель топливной системы дизельного двигателя. В процессе работы двигателя вашего автомобиля его узлы и агрегаты неизбежно загрязняются. Достаточно один раз заправиться некачественным дизельным топливом, как это приводит к возникновению большого количества проблем, поскольку наиболее подвержена загрязнению именно топливная система. Это комплексный продукт, он содержит большое количество компонентов, наличие смеси растворителей хорошо очищает холодные участки, трубопроводы, форсунки. Наличие специального термостойкого поясно-активного вещества позволяет очистить узлы и участки внутри камеры сгорания. Важно заметить, что этот комплексный очиститель обладает очень мягким пролонгированным действием. Он действует не агрессивно, а мягко и постепенно. Поэтому, если ваш автомобиль имеет значительный пробег, вам придется повторить, Процедура очистки двигателя несколько раз. С недавних пор я являюсь обладателем дизельного автомобиля. Прекрасно понимаю то, что солярка и бензин в нашей стране не очень хорошие по качеству, а ремонт дизельных двигателей достаточно дорогостоящий, начал изучать проблему. Решением этой проблемы является применение очистителя топливной системы. Делается это очень просто. Перед заправкой автомобиля необходимо вылить содержимое баллона в топливный бак. Затем заправить 30-40 литрами дизеля. Открывается он достаточно легко. У нас есть защитный клапан и насадка конусообразная. Напомню, что данного флакона хватает где-то на 30-40 литров дизельного топлива. И заливаем. Аккуратно стряхиваем и переходим уже непосредственно к заправке автомобиля. Если пробег вашего автомобиля более 150 тысяч километров или вы заправляетесь на некачественных автозаправочных станциях, то необходимо повторить данную процедуру два раза, используя на каждую заправку уже не по одному флакону, а по половине. Ну вот и все. Как вы видите, процедура наша окончена, она была достаточно короткой. И теперь я буду спокоен за топливную систему своего автомобиля. Неплохим бонусом к этому всему добавляется то, что у нас двигатель работает более плавно, мягко, увеличивается тяга на низах и расход топлива снижается. Сначала очиститель нейтрализует конденсат, который скапливается в топливном баке. После он чистит внутренние стенки топливопроводов что улучшает ток топлива по ним до основных насосов. Потом он вычищает насосы подкачки. Они могут стоять как в топливном баке, так и перед топливным насосом высокого давления. У всех по-разному. вычищается рабочие поверхности этих насосов. Также далее он вычищает зеркала плунжерных пар, которые дают рабочее давление в топливную рампу. Далее вычищаются обратные клапана форсунок. Те, которые не дают переливать солярки. Чистятся распылители форсунок, которые дают правильный распыл, правильный факел в камеру сгорания. В камере сгорания вычищается рабочая поверхность поршня от сажи, от нагаров. Это улучшает его развесовку, это снижает вибрацию. Также он вычищает сажу и нагар, сёдел клапанов. Улучшается их прилегание, увеличивается компрессия, все это уходит в мощность двигателя. Из-за правильного распыла соляры пере... уходит э, гарь копоть, которую мы часто видим при работе дизельного двигателя. Все это приводит к увеличению ресурсов всего автомобиля-двигателя в целом. Плюс экономия на топливе. Супротек. Добавь жизни.